Мы рассмотрели самый сложный тип торговли. Это торговля по стакану от плотности, от объема, от уровней. Теперь давайте подведем некие итоги. И дальше в следующих уже главах будем осматривать немного более простые стратегии скальпинга. Но вот эта торговля по стакану, она с одной стороны самая сложная, но самая интересная с моей точки зрения. Вершина совершенства это торговля по стаканам без графика. Мне сейчас после большого перерыва очень сложно торговать без графика. Думаю вам тоже для начала обязательно нужно график иметь перед глазами. График это визуализация, график это наглядное представление текущей ситуации на рынке и с ним конечно проще. Мы поторговали несколько дней, посмотрели как происходит торговля в стакане, видим что действительно большие заявки появляются. Торговали мы на отбой, на пробой, заходили на срочные секции, торговали от ключевых уровней. Мы торговали с учетом фондовой секции, то есть смотрели стакан фондовой секции, смотрели объем на фондовой секции, а заходили на срочном рынке Фордс, на фьючерсах. Вот стаканная торговля подходит лучше всего для тех инструментов, в которых есть график спота и фьючерса. Торговать лучше на фьючерсах. Это моя точка зрения. Мой опыт мне удобнее так. Я с этой торговли начинал и вижу сейчас, что эта торговля еще жива. И вполне возможно данные методы, которые работали 10 лет назад, применять и сегодня на текущий момент. Но все стало немножко посложнее. Здесь немножко идет торговля уже не по факту, как раньше. Пошел пробой, мы зашли. А здесь торговля идет немножко, как бы предугадывая движение. То есть мы видим, что сейчас может пойти движение, и мы заходим до того, как движение уже пошло. Потому что подвисание стакана и количество участников роботов, которые в этом движении моментально начинают участвовать, огромное количество. И очень часто были случаи, мы, вы видели, что мы уже видим по факту, что стакан изменился, и свеча уже нарисовалась, а мы даже, ну, прошло доли секунды. Мы посмотрели пример торговли за три дня, и видели, что стоп здесь, Фактически везде нужно ставить в голове, и важно не тянуть с выходом. Если вы что-то не понимаете, вам кажется, что вот вошли вы на пробой, начали заявку какую-то разъедать и вдруг остановились. Но выйдите и пропустите эту сделку. Преимущество скальпера что у него огромное количество возможностей для входа в течение дня. Там 30-100 сделок можно спокойно совершить, даже вот не неторопливо, потому что сделки у нас все были короткие. Минута, два, три, пять минут. 5 минут, наверное, там самая большая сделка длилась. Действительно, короткие сделки, и этих сделок много. И поэтому, если вы что-то не понимаете, лучше эту сделку пропустить, войти в следующую. А это огромное преимущество скальпинга. Плюс вы торгуете не на гигантские объемы. И вам не нужно бояться, что одно движение против вас и вас сразу потеряли там десятки тысяч рублей, там сотни тысяч. Нет, здесь как раз есть возможность поупражняться на небольших торговых счетах. Смотрели мы за динамикой, торговали от плотности, от большого объема. Очень мало было, вообще практически мы не увидели крупных заявок на срочном, срочной секции Форс. Это стало большой ряд. Действительно один из самых сложных видов трейдинга. Есть у нас торговый робот Glastator 2, который умеет анализировать фондовую секцию, а торговать на срочной секции. Но настройка его, сразу скажу, это тоже достаточно сложно в текущий момент, потому что, ну, как вы видите, торговля – это тоже дело непростое. Робот сам не умеет подстраиваться под текущую ситуацию, его нужно направить. Ему надо сказать, какие у него должны быть профиты, от каких объемов он должен заходить, как далеко он от объема должен вставать. Все это нужно роботу объяснить. Тот, кто, этому роботу, кто роботу смог вот эти все настройки объяснить и сделать, у тех робот работает. Я его на текущий момент использую. В, этом, в прошлом году не использовал практически. В этом году использую мало, потому что вижу, что сейчас хорошие есть тренды. Они происходят время от времени. И лучше работают тренды в робот. Они просто приходят, приносят больше дохода. При этом настройка их проще чем вот роботы глаз трейдер я говорил что совершенно различные бывают спреды в разное время, время торговли и мы можем это посмотреть на примере вот видите два стакана стакана газпрома на фондовой и на срочной секции в основную слева и право в вечернюю сессию вы можете посмотреть что если мы сравним там, фьючерсы видите здесь по 300 100 контрактов по 20, по 40. Если мы посмотрим объемы, которые стоят на вечерней сессии, то тут вот самые ближние объемы составляют там 3, 6, 8 контракт. Ну можете посмотреть в 2, в 3, в 4 раза меньше, чем те же объемы на дневной сессии. менее ликвидной сессии, меньше участников. То же самое видно и по фондовой секции. Я же говорил, что в прошлом году запустили торговлю на... после 19.00, 19.05 она начинается в фондовой секции. Некоторые ликвидные инструменты торгуются, фондовые секции торгуются и на вечерней сессии. До этого такого не было. Но самое главное, даже не количество участников, самое главное, что волатильность очень сильно падает. А именно волатильность основа стаканной торговли. То есть, стаканная торговля, я делаю вывод на вечерней сессии, неприменима и плохо работает. То же самое можем сравнить слева дневная и справа вечерняя, но сразу видно по объему в стакане. Фьючерс на индекс РТС. Намного более жидкий стакан, но количество участников впечатляет. Действительно, если у вас небольшой объем, а мы помним, что порядка 30 тысяч стоит ГО, составляет ГО для фьючерс на индекс РТС, один из ликвидных наших фьючерсов то вы вполне можете, там с ГО 100, 200, 300 тысяч, вполне работать на вечерней сессии. Видите, что спред в стакане очень маленький. То есть спред на дневной, на вечерней сессии, он тоже не минимальный. Один пипс составляет. С нефтью гораздо все сложнее. Я данный стакан не понимаю. Здесь вот эта дневная сессия снята. Но здесь обе стороны от центральной, от текущей цены стоят вот объемы совершенно одинаковые. Вот, э, стакан по нефти напоминает стакан на зарубежных рынках, там фьючерс на индекс S&P. То есть просто стоят объемы огромные, и они всегда одинаковые. То есть там используются роботы, используются там, вот айсберг заявки, и мы ничего не можем по динамике стакана практически сказать по нефти. Вот если а, акции Газпрома, Сбербанка, Лукойла я понимаю, то здесь я ничего не могу сказать по стакану, я могу сказать вот нефть, я могу торговать только по графику по графику там все да понятно то есть график теханализ для нефти для любых инструментов он применимый для стакана ну я не вижу возможно что я не знаю всех вообще стратегий, которые существуют по скальку я рассказываю которыми я работал который применял если кто-то знает как работать по стакану с нефтью ну, пробуйте и ищите скальпинг это хорошая возможность для поиска новых стратегий различных модификаций существующих есть, скальпинг открывает огромные возможности для вас и очень полезный вид трейдинга который если через которого если вы пройдете получите большой опыт торговли на биржевом рынке еще раз подводим фишки которые работают которые можно применять обращаю внимание что лучшее время торговли с 10-15 до часу дня на открытии у вас шансов нет и в первую свечу, если вы будете залазить, рано или поздно это закончится для вас плохо. Пойдет все против вас при зависшем стакане у брокера и получите хорошего лося. То есть хороший убыток. Старайтесь торговать только у значимых уровней. Объем, большой объем, который стоит у значимого уровня, будет интерпретироваться и от него работать будет проще, чем где-то в середине диапазона. Перед дневным клирингом я рекомендую крыться. Особенно крыться перед вечерним клирингу. Потому что после 5-минутного вот перерыва, дневной клиринг, очень часто бывает хорошая свеча, которая может выбить вас из вашей позиции. Поэтому, если вы в кэше, у вас все проще. Объем пугач, который я показывал, это фиктивный объем, который участник не планирует его использовать, не планирует там, продавать или покупать. Он выставляет для того, чтобы спугнуть рынок, чтобы рынок от этого объема откатился. Потому что он хочет купить в обратном направлении. И вот несколько таких вариантов, несколько таких ситуаций я увидел. Объем пугач это всегда повод, если увидели, что рынок к нему двинулся, объем исчез. Входите в направление против пугача. То есть стоял пугач на продажу, входите на покупку, если он исчез. Часто свеча после этого проходит очень хорошее движение. Ну локальное движение получается очень активное и можно на этом прокатиться. После хорошего движения, неважно, вверх-вниз, увидели, что мы дошли до какого-то крупного объема на фондовой секции, крупного имеется в виду там, Сбербанк, это 90-100 тысяч, Газпром это 50-60 тысяч и более, заходите от него. Стоит объем на продажу, и вы вставайте на продажу, но не на фондовой секции, а на срочной секции. И это будет фактически ваш стоп. Не может фондовая секция полететь дальше вверх, а фьючерс остаться на одном месте и наоборот. То есть они друг с другом связаны. Заходя на форс и видя этот крупный объем на фондовый, который стоит и который еще который не съели, который присутствует, вы четко знаете, что дальше и срочная секция тоже не пойдет. Другая ситуация. уверенно едят объем, который стоит на пути движения рынка. Как правило, он съедается второго с третьего раза. Но ну, если мы пробили какой-то важный уровень и на пути стоит крупный объем, вы видите, как рынок в него ударяется, не отскакивает от него совершенно и продолжает его уверенно есть. То вот вы тут уже входите в направлении пробоя этого объема. Следующая фишка, которую нужно знать перед открытием Америкой и после открытия непосредственно сразу, очень часто сильный запил, когда рынок определяется, куда ему надо двигаться. Вот как открывается Америка, мы начинаем очень так пристально за ней следить. И я покажу в следующих уроках. Часто наши ведущие крупные акции, они идут за американским рынком, за индексом S&P 500. Следующее обязательно надо знать, когда выходят важные новости. На важных новостях перед ними надо покрыться и выйти в кэш. Следующее, я считаю, трата времени, это делать какой-то прогноз на день. Там, проводить подробный премаркет. Ненужная трата времени. Вы должны просто знать, куда рынок откроется. И то даже это не обязательно. Рынок открылся, фактически вся информация, которую вы там на премаркете нарыли, продумали, она отыграна. Очень часто премаркет говорит, день открытия будет позитивное, мы ожидаем роста, открываемся большим гэпом и весь день падаем. Очень часто такое бывает. Поэтому Примаркет ни о чем не говорит для скальпера, что будет в течение дня. Следующее правило полезное. Заработал до 12, до часу э, с утра, иди отдыхать до завтра. Не нужно продолжать мучить рынок, не нужно продолжать дальше торговать. Если вы поймали хорошее движение с утра, часто вторая половина дня будет э, меньше движуха, а вы будете пытаться все ждать вот таких же трендов, как с утра. Все, заработал, поймал свой рубль 2 рубля, все, иди отдыхать до завтра. Следующее, не получается торговля, вот худший вариант, это пытаться отыгрываться. Вы обязательно попытаетесь это сделать, будете это делать, я тоже иногда впадаю в такой э, ступор и мне хочется отыграться. Это худшее, что можно сделать. Еще хуже – это торговать на небольшом счете, а потом отыгрываться на счету, на счету, на котором больше денег. Это вообще просто неприменимо. Следующее, не затягивать выход из позиции. Желательно входить и выходить лимиткой, но если стоп, то крыться обязательно по рынку, не затягивать. Поначалу, поначалу нужно делать так, дальше вы уже, когда научитесь, если вы эту стратегию будете дальше применять, вы уже дальше поймете, в какой момент вас лимиткой, в какой момент ставить вам стоп, входить по рынку, это уже для себя разберетесь, тонкости эти поймете. Но самое главное, стоп по рынку, это важно. Следующее, чем дольше мы топчемся около какого-то уровня, чем больше мы объемы там падают, падают, падают, тем быстрее мы потом двинемся. Важные сильные движения все начинаются от уровня. Уровень это эмоции участников, где они собираются воедино и от него они отталкиваются и даже не важно в каком направлении. Просто от уровня движение происходит быстро и, эффективно, более, быстро и более эффективно. Следующий вывод, который я хочу сделать, что вечерняя сессия слишком низковолатильная для стаканной торговли. На ней лучше не торговать. Вот какие выводы сделал я для себя и предлагаю вам тоже воспользоваться этими результатами. И самый главный, который я делаю вывод, стаканная торговля до сих пор жива ее можно применять весьма успешно. Спасибо за внимание.